Всем привет! С вами Сэм, и это уже четвертый ролик за сегодня. Ребята, вы просто обязаны подписаться на мой канал 5 человек. Вот сделайте это. Вот прям вы обязаны будем это сделать. Я для вас стараюсь. Четвертый ролик записывать за день. Короче, что мы сегодня будем делать в этом ролике? Я думаю, чтобы этот ролик был длинный, так же самое, как и все сегодня. Ну, давайте заберем наши все вещи, которые у нас остались. Так. Ну, давайте домик обустраивать, ч делать. Там. Ну даже не знаю, что тут делать уже. Ну, обустраивать дом, да. За алмазами. Да, давайте пойдем за алмазами. Вот сейчас сделаем себе двери. Все по, по, и поехали за алмаз. Полетели за алмазами в шахту. Пожалуй, первоалмаз. Так, короче, давайте полетели в шахту. Может не так? Может вот в другом месте шахту пойдем. Ну давайте. Кстати, на моем канале будут выходить не только вот этот вот вот с плеем по Майнкрафту, но на моем ролике будут так, ой, на моем ролике, на моем канале будут поинтереснее ролики, будут, ну, когда будут неизвестно. Ай, ай, ай, ай, ай, ай да, ай, да, сидя четыре. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Давайте. Поехали. Короче, давайте... Давайте на сегодня уже хватит роликов, я думаю. Ладно, еще один запишу, кроме этого. Ну давайте, этот ролик у нас будет называться ⁇ Путешествуем по миру ⁇ Папа. Я координаты заскринил. Я даже не знаю, что делать, ну реально. Эти, у меня еще не полная настройка программы для записи роликов. Хм. Хотите сказать? Круто! Мы посражались с ним, хочу вам сказать. Еще вот этот звук стал. Нет. Я прибил крипера. Вау. Ладно, давайте, короче, давайте, короче, смотрите, я не умею монтировать ролики. Вообще не умею. Ну, ладно, может, умею как-нибудь, но у меня нету, у меня нету программы. Ладно, вот это я могу назвать, что не умею монтировать ролики. Короче, давайте заделаем... Под... Под... Поделаем нормально дом, короче, себе сделаем себе дом понормальный. А то у нас фиговый очень дом, как вы видите. Ну, давайте, делаем дом. Я бы хотел снимать хороший контент. Я его уже снимаю, да. Правда, нам нужно по по получше микрофон, во-первых. Нет, микрофон сойдет, да. Микрофон хороший даже. Компьютер вот помощнее. И желательно еще вебку настроить. Вот все, что я хочу от этого ОБС. Ой, я спалил программу, в которой записываю. Ладно. Я думаю, почти все записываются этой программой, потому что она офигенная просто. И всякие крякнутые версии не нужно устанавливать. Веркнутая версия, это вообще фигня полная. Это программа вообще фигня, скажу. Короче, пошлите в шахту, а то мы просто ничего не делаем, и время на ролик тратится. Ой, блин, такое неудобное место. Давайте, пошли, короче, путешествуем по миру, назову этот ролик. Путешествуем до первой смерти, короче. Да. Короче, досмотрите этот ролик до конца. Пожалуйста. Ну, досмотрите. Вам не жалко, я думаю. Блин, опять эндормен, что надо опять с ним сражаться? Ой, еще зомби, чуть меня не ударит. Да! Скидать фыпа! Фыпа! Ребята, за это точно лайк ставить. Выпал Эндержем. Поставьте лайк. Иерусалима. Хая-лями. Ии. Ландолоза. Кстати, я по-прежнему рекламирую Ролтон. Э, э, покупайте ролтон в магазинах всяких Разных э, Да, вот э, Ролтон очень полезно Очень вкусно Видите, на, на вермишель это вообще вкусно Вермишель вообще очень вкусно На домашнем бульоне Вот, покупайте это У меня аж целых 15 штук э, В моем обычном мире Майнкрафта Да, да и а -а -а. вот покупайте этот Роллтон Вообще очень вкусный Очень Полезный как вы видите, ну да, и лайк на этот видос ставьте обязательно, сколько лайка будет, вообще, сколько суммарно, суммарно даже пускай лайка будет, а не суммарно может быть много, я не, хочу, я не хочу, миллион серий записывать, не хочу, не хочу, не хочу, Это вот во что превратились мои ресурсы? Где мои ресурсы? <связывая> <связывая> Путешествовали и потеряли снова все вещи. Ищем потерянные вещи. Да уж, хорошо получился ролик, скажу вам. Офигенный, офигенная была идея снять четвертый ролик. Ну, вы же хоть 10 просмотров оставите, а там ролики, да? Да, оставите 10 просмотров. Надеюсь. Ай, боль. Так, ну хорошо, давайте возвращаться. Подождите, а как мы вернемся? Ладно. Ну давайте. С вами я был, я, Сэв. Подписывайтесь на канал. Вы, мы обязаны добить 5 подписчиков сегодня. Ну, то есть до 70-70 подписчиков. Э, ставьте лайки. Э, ставьте лайки. Сколько лайков будет на. Ну, короче, суммарно. Суммарно Считаем. И... Рядом. А! А, еще один скелет сколько короче суммарно лайков будет э, столько, столько завтра видосов и выпущу короче с вами был я Сева э, всем пока